В Институте физики Казанского федерального университета в честь дня рождения профессора Семена Альшулера провели День науки. Все подробности с мероприятия в нашем сюжете. 24 сентября 2021 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося физика 20 века. Одного из основателей Казанской научной школы магнитной радиоспектроскопии, члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Семена Альтшулера. В честь этого события Институт физики Казанского федерального университета проводит цикл мероприятий. Так, Дмитрий Таюрский, проректор по научной деятельности и директор Института физики Казанского университета, одним из первых возложил цветы к могиле Семена Альтшулера на Арском кладбище. В Институте физики прошли конкурс эссе и презентации, посвященные научному наследию академика. В Казань есть центр магнитного резонанса. И то, что студенты идут к нам, да, потому что они знают, что это очень интересное и очень такое добротное направление физики, где наши ученые лидируют в Советском Союзе, теперь в России и в мире. Готовясь к теме, я значит, узнал, что он э, первым рассмотрел э, вот это вот э, звуковое поле как, э, как динамическую, энергию которого мы можем поглощать, чтобы рассматривать вот все спектры, ну, на, на чем основывается акустический промагнитный резонанс. Этот человек, очень выдающийся, очень гениальный, мне кажется. Я э, рад, что он преподавал в стенах нашего университета. В честь Дня науки Института физики в главном здании КФУ состоялось также открытие новой учебно-научной лаборатории мезофизики, которая является научным расширением исторической лаборатории Альтшулера. Здесь собрано все необходимое в лаборатории оборудования для синтеза, различные центрифуги. Также мы можем варьировать размер наших наноструктур с помощью вот купленного нового микроволнового автоклава. Также у нас есть классический автоклав, центрифуги для отмывки, весы. В ближайшее время планируем поставить химический шкаф здесь. Далее в Музее истории Казанского университета провели открытое заседание ученого совета. Цикл мероприятий в рамках Дня науки Института физики КФУ завершился открытием выставки, посвященной профессору Семену Альтшулеру. Эджемини Баева, Фарид Захидоглы, Универньюз.